Приветствую вас на финальном, заключительном уроке открытой части в нашем тренинг-центре. Урок записывается в формате «Лучше дома». Правда, дома совсем не лучше, поэтому дома я не сижу. Чувствую себя прекрасно, чего и вам желаю. Я очень надеюсь, что посмотрев те несколько уроков из открытой версии нашего курса, которые мы делали специально для всех, вы не скажете, что, что вы просто потратили время зря. Надеюсь, вы, вы получили какую-то практическую пользу. У вас появилось понимание, что нужно делать в интернете эксперту для того, чтобы привлечь клиента. Дело осталось за мало. Осталось только это делать. Я очень надеюсь на то, что вы поняли, что интернет – это не какая-то параллельная вселенная. Что ничего сверхъестественного, ничего очень технически сложного, ну, во всяком случае, в рамках вот этого первого шага, вам, как эксперту, делать не надо. Ничего сложно повторяемого, либо сложно дублицируемого, что очень важно для построения MLM-команд, абсолютно не требуется выполнять в интернете. Все, что вы делаете в жизни, Почти то же самое мы делаем в интернете. Подведу такой краткий итог. Что же вам нужно делать? Первое. Это, конечно, завести либо дооформить страничку в социальных сетях. Сделать ее красивой и привлекательной. Не бойтесь экспериментировать. Смотрите на страницы людей, которые давно уже занимаются интернет-продвижением себя, своей компании. Второе. Это, конечно, регулярно наполняйте свою страничку полезным контентом ну, в соответствии со своим контент-планом. Контент-план ⁇ это база, без чего невозможно эффективное продвижение вас как эксперта, вашей компании в интернете. Контент-план разрабатывается с учетом вашей экспертности и, естественно, под вашу целевую аудиторию. То есть вы его делаете не для себя, а для людей, которым вы, надеюсь, будете помогать и в жизни, и в интернете. Третье, что очень много времени занимает, что кажется на первом этапе не приносит никакого результата, что я что-то делаю не так, это ваша регулярная активность. Проявляйте активность, помогайте людям. Я сказал, какие, на какие критерии вы можете обращать внимание, чтобы понять, что ваша страничка развивается. Это увеличение просмотра ваших постов, это личное сообщение, вам это добавление в друзья, лайки ваших постов и так далее. Вот если это уже пошло, отлично, вы все делаете верно, вашу работу заметили, вас оценили. Ну и конечно самое важное, это то, ради чего мы занимаемся всей этой активностью, пишем полезный контент, оформляем странички. Это четвертый шаг. Это когда вашу активность заметили, ваш полезный контент получил оценку от других пользователей сети. И кто-то совершил шаг навстречу вас. Добавился к вам, друзья, вступил в вашу группу, о чем мы будем говорить позже. Написал комментарий, написал вам что-то в личку. Вот С этого момента данного человека вы можете ну, с большой натяжкой считать вашим потенциальным клиентом. То есть человеком, с которым вы можете начинать общаться уже на качественно другом уровне, то есть в личной переписке. Ваша основная задача – это отточить, получить практический навык общения с людьми. Вот Все, что вы умеете в реальной жизни, все ваши классные фишечки, вся ваша экспертность, вы должны ее проявить в переписке с человеком. Конечно, переписка не должна сводиться на какую-то пустую болтовню. Переписка должна вестись ради конкретной цели. Наша конкретная цель – подвести человека, на что вы его закрываете. То есть через что вы можете, как бы клиента, перевести именно в клиента. В рамках открытой части мы детально не говорили ни о том, как проводить онлайн-консультацию, а это самый простой и самый быстрый способ закрыть человека в компанию. Мы не говорили о том, как проводить личную встречу, пригласить человека из интернета в живую в свой офис на тестирование, например, на биопульсаре. Мы не глубоко говорили о том, как эффективно использовать наш тренинг-центр, чтобы приглашать человека на нашу обучающую платформу и с помощью вот этого классного инструмента подвести человека к к желанию вступить в вашу команду, стать частью вашей структуры. Вот этот заключительный этап, или, правильно говорить, закрытие сделки, мы будем практически отрабатывать в нашей закрытой части полной версии курса. Будут проведены то, что называется бизнес-игры. Мы оттестируем на наших коллегах методику закрытия человека в компанию. Но если по каким-то причинам вы не пойдете дальше, если вам хватит того опыта, тех знаний, которые вы получили в открытой части, моя рекомендация, и вы классный эксперт, то для вас лучшей практикой будет общение с живыми людьми, выработка своего уникального индивидуального скрипта подведению и к вашей продающей консультации, и отработка самой этой консультации. Просто анализируйте результаты своей работы, видите свои ошибки и не повторяйте их при следующей консультации или в следующем диалоге. Ничего страшного нет, если кто-то откажется с вами работать, кто-то прервет разговор. Нет. Лучше всегда делать, чем просто к чему-то очень долго готовиться интернет это полигон и на этом полигоне вы можете проверять себя, тестировать свои знания, потому что людей колоссальное количество и не так обидно, когда вас не поймут или когда вам откажут. Переходите к следующему человеку. Не зацикливайтесь на человеке, который не хочет с вами общаться. То есть не тратьте на него свою энергию. Двигаемся дальше. Ищем адекватных людей, которые вас понимают, с которыми вам удобнее и комфортнее будет общаться. Что будет в закрытой части, я расскажу в одном из технических роликов, который будет еще в этом курсе. Если интересно, пожалуйста, посмотрите. Так как это итог, то итог это какие-то результаты, Какая-то обратная связь, поэтому я хотел бы обратиться к вам с просьбой, пожалуйста, в тексте домашнего задания хотя бы напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, что бы вы хотели видеть в открытой части этого тренинга. Ну а те, кто хочет получить бонус, ну, лично от меня, поверьте, бонусов достаточно много, мне есть чем поделиться с людям и мне это не жалко отдавать, потому что все, что отдал, это твое если кто-то решит записать видеоотзыв а этот видеоотзыв мы выложим на нашем youtube канале разместим ссылку на вашу страничку это привлечет дополнительное внимание к вашему профилю вы получите абсолютно бесплатный трафик а наш канал развивается я показывал вам в одном из уроков что развивается он достаточно хорошо мне поэтому пожалуйста запишите видео отзыв за достойный понятный видеоотзыв вы от меня получите бонус договоримся Записать отзыв можно очень просто, даже если вы пока не обладаете никакими навыками. Позвоните мне в скайп, мы просто включим запись разговора, я обработаю эту запись, подрежу охе, вздохи и выложу ее на канал. Если по каким-то причинам скайп у вас не так хорошо работает, то, пожалуйста, вы можете взять телефон и записать это на телефон. Перешлите эту запись мне в WhatsApp, либо на почту, и я ее обработаю, также выложу на канал. Благодарю, что вы были с нами в этой открытой части. Конечно, я очень надеюсь на то, что вы продолжите обучение в нашем тренинг-центре. Я постараюсь максимальную пользу принести вам в следующих уроках нашего курса. Благодарю вас. С вами был Игорь Черноусов. Дома не лучше.